Мы против герматы, играем, и мы на Готовься, О, страх. я вам только что сказал, страх разжился, пока тебя не было тут. Пи... Макс, ну, да, да, да. Вот вижу его. Ну Снитри. Снитри. Снитри. Снитри. Снитри. Снитри. Снитри. Снитри. Сдох, да? А, а что дело там было, Не знаю. Всем привет! Это Жека Добряк на Зона Гейм. сегодня у нас первого ролика Рассмотрим э, тактику игры на разных классах кораблей. Начнем с эсминца. Мои любимые кораблики. Зовем Жеку еще одного со страха. Так. И с нами еще Дэн. У Дэна уникальная флотилия. Он во флотилии состоит один. Один игрок. Сам себе царь. Как говорится. Сам себе хозяин, да? Да, сам себе хозяин. Сейчас поедем. Так, ну... На эсминце, так, общие черты, да? На эсминцах играть тяжело, поэтому лучше начинать с линкоров. Но посмотрим э, смысл на эсминце, то есть для чего он нужен. Сейчас посмотрим, что у нас получится, против кого закинет. Пару словечек общих. Загружает, загружает. Самое главное, не надо краеходить и плыть за авиком. Слава богу, у нас авика нету. Ну, может, в другом бою будет. Я обязательно покажу какого-нибудь человека, который заходит в бой для того, чтобы убить Авик. Это ужасно. Это ужасно. Жека, как ты это прокомментируешь? Это печально. Да, это печально. Это печально. Если такие попадаются в команде, это... Это... это беда. Это... беда для да, на например, дед. да, Есть такой дед на шимака заплавает. Так, значит, у нас есть три точки на карте. Побеждает команда, которая уничтожит все вражеские корабли, либо которая заработает больше всего очков. Очки зарабатываются за захват точек, за контроль точек. Поэтому даем нашей команде, команду захватить центральную область. Все Я дружно спой. послушали. О, видишь, вас понял. Все дружно послушали, попыли захватывать точечки. У противника три эсминца. Поэтому нужно быть очень аккуратным, будет много торпед. Боком плыть не нужно. Сейчас чуть-чуть заплываем и становимся носиком, чтобы если торпеды попадут, то одна-две штучки. Прожмем дымы сразу, чтобы крейсера нас не убили. Для эсминцев самое сильное. Кто, кто убивает эсминца, ты крейсера. Вот прямо 2 три залпа и все, и ты таешь на глазах. Поэтому боком к ним поворачиваться не нужно. Аккуратненько. Вот сразу видно, что товарищи умеют играть, которые со мной в, со мной в команде. Жека Страх, да? Дэн, 71ру. На точку заплыли только мы. Остальные где-то кочегарят сзади. Ребята боятся, на точке стреляют, поэтому они очень аккуратненькие. Ну ладно, главное, чтобы не умерли сразу. Так, кого бьем? Ташкента? Я, да, повечить, повечить, то занял. Ага, вижу. Надо Ташкента прогнать, дымов нет, он сейчас нормально отхватит. Так, Кадера откинулся осторожно, торпеды идут справа. Так, центральную точку взяли, вот я сейчас смотрю, дымы стоят. Кадера откинул торпеды, значит, у него перезарядка где-то еще секунд 40 будет, поэтому я сейчас на ускорение захожу к нему в дымы, быстренько его нахожу и торпедирую. По идее, он в ужасе должен уже убегать, потому что меня увидел. Да, вот он убегает. Я его, к сожалению, не догоню. Ладно. Ждем тогда Ташкента. Ташкент плывет. Сейчас в Ташкента зайдет пару торпедок у меня, я думаю. Не заходит Мансик, блядь. Может одна хоть попадет? Точь <выкинула>. Ничего, все нормально. Две точки держим пока. Меня еще не убили. Не, живой. Нет, я тебя тут. Спасибо, да? да. Спасибо. вот сейчас я важный спасибо. момент. Несмотря на то, Вера. что у нас убили два корабля, да, мы потопили всего один, но точки, точки мы контролируем две, поэтому у нас уже 315 очков. При меньшем количестве живых игроков. То есть шансов на победу у нас больше. А вот у них команда краеходов. Эсминец вон за точкой плавить линкор за точкой. Ну то есть они разберутся очень быстро. Эти ребята в последнюю очередь прямо за секунды рассыпятся и все. Поэтому я думаю, в этом бою мы должны победить. Вот, эсминец краехода уже нету, его быстренько убили. А если бы он был на точке, возможно, он бы смог принести пользу своей команде. Не обязательно умирать, прям там выходить в какой-то корабль, прям стреляться с ним. Аккуратненько зайди, поплавай в инвизе, да, чтобы тебя не видели. Пускай торпеды аккуратненько. Отпугивай врагов. Вот как делает, вот у них сейчас Чапаев. Вышел аккуратненько. Так, вижу Ташкента. Ташкента вижу. Сейчас буду торпедировать его. Оп. Оп. Эх Там, Почти, почти, есть Ташкент минус Вот мы аккуратненько под, постояли за островом Никуда не лезли Кораблик сам приплыл Мы ему в бот засадили Засадили ему, так сказать, огурчики Все, он пошел на дно Жека, кто проживает на дне океана? Да, и Ташкент теперь, да? Ташкент да. Ты думал, шпак такой. -то. Жека Добряк стоит. Он думал, приплывшую цветочку возьмет. Конечно. Да. Так. Вот по мне стреляет Чапаев. Поэтому нужно аккуратно к Чапаю. Боком нельзя поворачиваться. Тем более у меня и так половина жизни. Только носиком аккуратно. Чуть-чуть вправо-влево. Вправо-влево. Вот Чапаев назад плывет. Вперед плывет. да? Туда-сюда. Не знает, что делать. А его еще Жека с другой стороны обходит. То есть... Давай эсминца, ну все, это смерть. Не, не, не, уходит. не? Ходит? Так с двух сторон, может, накидаем? У меня просто дымов нету. По, по... по норке? Этих, да, я в норку скидываю. Конечно, Норка тормозит, сейчас у нее что-то зайдет. Отлично. Меня сейчас заберут. Ну, нормально. Зато у меня сейчас чик-чик-чик. Девять -чик -чик, торпед зашло перед смертью. И сейчас... Жека добивает. Вот всего геймплея посмотрим. Чек, торпед напускал. Опять. Огурчики хорошо зашли, да? Все. Норка тоже отправилась. На дно. Вот так вот. Хороший бой скажем, у них в команде попались краеходы, которые вообще на точку не заплыли, да, поэтому им не получалось контролировать. Они набили всего лишь 300 очков. У нас 900 уже почти 1000, и очки быстро-быстро капают. Мы даже не успеем их всех убить, но у нас это уже будет победа по очкам. За счет того, что мы контролируем точку. Так должно быть в каждом бою на любом классе кораблей. Всегда нужно заплывать на точку командой, держать точку, давить массой. Кто-то на линкоре, кто-то на эсминце, неважно. Точки нужно брать, это уже скажем так, по к победе, да? Самый ценный игрок, добряк, все как надо. Да, без точек, побед... без точек победы не будет. Угу. Это так, я ну что... Возьмем еще раз эсминчик, сейчас посмотрим, может быть, без, без точки карта попадет. Посмотрим, как один на один воевать с корабликами. Так. Так, секундочку, я меню проверим свое место. Девятое, все как надо. Сколько мне до восьмого места? До восьмого места мне восемь тысяч кубков. Восемь с половиной. Жесть. Это, это если за каждый бой в среднем на восьмом уровне брать по сто кубков, 10 кубков тысячи и умножаем на восемь. 80 восемьдесят боев мне нужно сыграть с результатом в сто кубков, чтобы догнать одну позицию до восьмого места. Всего лишь восьмое будет. Это жесть. Женек, Женек, расскажи о нашем флоте, пожалуйста, пару слов. Ты же старичок, побольше меня в страхе. Что это вообще за флотилия такая и что, ну, что это вообще такое? Что за флотилия? Ребята? Очень старая флотилия, очень старая. Сплоченный коллектив. Не знаю, уже давно вы не поплатили в, в эту. Раньше, да. Раньше играли как-то побольше, и людей Бой было побольше начинается. в шахфорде, и побольше людей было. Все, все чемпионаты, все, все, всегда выигрывали Только стран был на первом месте. Но сейчас, так как, сейчас, да, сейчас у людей не работают, жена, дети, времени столько нету катать, конечно. Да. Ну, в общем-то, страх это флотилия топовая, правильно? Много чем... Выигрывал чемпионаты когда-то, правильно, практически все. Страх был, везде... страх был везде, на первом месте. Сейчас, к сожалению, уже чуть-чуть. Ну, люди где-то разбежались чуть-чуть, у кого-то семейные дела, еще что-то, знаешь, кто-то уже наигрался за пару лет. Там ребятки тоже хорошие. Флотилия граф такая есть, графы называются. Вот мы страхи, а не графы. Постоянно бывает конкуренция, то есть, ну, на первом и втором месте мы всегда были друг, друг с другом типа воевали. Так. Вот по мне Ташкент кидает, вот про что я говорил, всегда носиком крейсером. Крейсер взял, торпеды в меня скинул. Я... И мы за, задом сдаю, торпеды прошли с двух сторон от борта. То есть, если бы стоял боком, а я три штуки словил бы, все менять не было. Когда видим крейсер, только носиком. Аккуратненько стали ждем. У меня 20 секунд зарядка торпедного аппарата и 16 секунд дымов. То есть, я сейчас жду, когда закончатся дымы. Потом на максимальном ускорении догоняю этот крейсер, торпедирую его. Ну и все, и точку защищаем. Вот точка наша, сейчас Б. Сейчас нам нужно отхватить еще одну точку, чтобы мы победили. Для уверенной победы, так скажем. Вот эсминец повернулся боком Минск. Все, Две секунды, его нету сразу же. Нельзя так делать. А в крейсер он вообще попал только одной торпедой. Плохо дело. Так, мне, наверное, надо было в, друг, в другую сторону плыть. На цене кого нету, что-то я... Полез неудачно, сейчас, да? Сейчас я, здесь... сейчас я плыву. Сейчас Чапаев меня будет 100% кидать торпеды, поэтому я... Ускорение и в вбок сразу. Оп. По идее он должен торпедами промахнуться. Прожимаем дымы, прячемся быстренько, пока торпеды заходят. Смотрим, сколько... По... Раз торпеда, два, затопление повесил. 15 секунд ждем ремочка у него подействует. Вот опять будем кидать по нему с ДК. Дешит поджоги. Вот, две точки у нас взяли, ребята. Не достаю. А, не, доста достаю, да-да, я слышу. Я чипаю, я это читаю. Чипаю, добью, добью. Угу. Пошел за тогда. Поджог. Наша точку. Все, наши ребята взяли три точки. Все, очки у нас уже на, на 100 очков больше, и, соответственно, сейчас будет расти. То есть у противника 340 очков, и больше уже в этом бою навряд ну, ли будет. У нас все вверх-вверх. Но ну, мы все равно да, даже выиграем не по очкам. Да, с каждым очком ближе к победе. Но мы их даже мы раньше времени, чем 1000 очков заработаем, мы их сейчас просто перебьем всех. Правильно? Так, кто у нас, Ты кстати, в команде остался Наш флот и код какой-то. Ну, люди же наоборот жаловали, что 6 минут мало, сделайте дольше бои. Многие жаловались, я-то не жаловался. Опачки, одна нет, торпеда корабля. Если, если, если ты со своего республика идешь по краю карты, чтобы походить за авиком, за авиком, Но. за авиком, за авиком, Как дед, 6 минут прошло, и он только до авика доплыл. По самой кромочке. 6 -ка, 6 -ка, на шинке, 5. Все боя. Так, опять победа. Ну вот как-то так у нас пока что получается. Так, ну что, ребята. Батареечка садится у нас. 16% очень быстро. Нужно сходить на зарядочку. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжим потом на других классах кораблей, посмотрим крейсера, линкоры, авианосцы. Задавайте вопросы, будем отвечать, какие-то моменты разбирать, выпускать новые ролики. Всем пока. Вот Страх с вами.